в направлении информационных и телекоммуникационных э, технологий, э, так и э, готовим их к организационной работе. Благодаря высокой квалификации преподавателей, и эффективным формам обучения на базе современных вычислительных комплексов, выпускники института получают не только глубокие теоретические знания, но и актуальные практические. Практика – это отработка,